Здравствуйте, уважаемые подписчики! В очередной раз очень короткое видео. Несколько человек у меня спрашивали, как зачистить модуль без разрыва волокон, без разрыва связи. То есть, ну идет у вас кольцом, вот он, вам его нужно зачистить, одно волокно тут сломать и сварить, остальные чтобы были целы Вот для этого существует вот такая вот зачистка. Ну, фирма это не реклама, просто у меня такая. Берете. Открываете. Она, да, вот так вот открывается, но это для того, чтобы можно было нож менять удобно. Открыли. Выбираем по диаметру канавку. Вот. Закладываем. И защелкиваем на модуле. И затем просто протягиваем. Протянули, насколько нам нужно. Открыли. Ну и затем, там уже голь на выдумке хитра, отсюда вытаскиваем волокна. Ну, я это покажу более грубо. Вот, волокна мы отсюда вытащили. Ну дальше при помощи бокорезов просто обрезаем, откусываем лишний модуль. В итоге у нас получается вот такая штука. Спокойно мы можем отсюда взять одно волокно, сделать отвод. Остальные у нас целые. То есть вот такая вот приспособа. Ничего хитрого нету. Лезвие меняется. Самая простая прищепка. На Алиэкспрессе такие можно купить там, по полторы-две по тысячи. Вот конкретно это стоит по-моему 7 или 8 тысяч рублей. То есть, ну, я думаю, что между китайской и фирменной разницы никакой особо не будет. Все, спасибо всем за внимание. До новых встреч, короткое видео. Всем удачи!